Всем привет, ребята! С вами Антон Савинов. Вы на канале плейтейфлинг Company. и сегодня будем делать очередной челлендж. А именно, как бы челлендж, что будет, если подогреть жвачки, э, такие вот жвачки, хоть это не орбит, но другие жвачки такие фруктовые, на сковородке. Что будет, если подогреть жвачки на сковородке? И кто не знает. Жвачка это такое средство, когда бы чтобы жевать, там это жвачка это такое средство, что там что бы, как бы. Такая как типа жевательная, такая как типа конфета, какая как, как резинка, которая позволяет как бы давать человеку во рту приятный запах там с, с там разными вкусами там шоколада, фруктов там для обычного как зубная паста. Вот чтобы, чтобы не чистить зубы, человек просто берет и потребляет любую жвачку, хоть много там это все со фруктом там со вкусом фруктов там или чего-то либо вот И просто как раз именно дает ему такой запах То есть типа как Приятный запах его во рту у этого мужика, либо мужчины и женщины, чтобы привлечь внимание мужика, женщине, либо мужчине, чтобы привлечь внимание бабы. Ну, вот, короче, меньше стоп ближе к делу, поэтому погнали испытывать жвачку на сковороде. Как видите, вот самогазовая плита. Это та самая газовая плита, на которой я когда-то делал испытание, как за зажигалку. Вот, Сейчас ставим в сковородку греться. Вот. что ж, мы погнали закидывать жвачки на сковороду и как вы думаете что будет если кинуть жвачку например на эту на расплавленный металл например или раскаленную сковороду или например в этот самый, напишите в комментариях Я... мне интересно вот они начинают таять вот они начинают действительно вот таять что если вот закрыть их на время. О, они начинают плавиться. Теперь проверим, как они реагируют. О, -о, -о. ну и пенка. вообще. Даже запахло, как-то странно. Понятное дело, что там много сахара, и там дофига сахара, и оно вот плавится таким вот, в таком вот виде. И интересно, что будете если я как бы ее попробовать в таком вот жидком состоянии. В таком вот как пенке. Даже как у него как не, не жвачка, а как, как. Как будто как. Как пенка такая, блин, она воняет, блин, как не может быть вообще. Даже тут есть остаток. Это вообще не попробую. Mm. Ну, вкус как сахарная вата такая. Даже. Мм. Mm. Точнее как резинка. В общем, вот она вот она вот он расплавленная вся. Теперь можно попробовать, как она отреагировала. вот так она уже такая вся из себя такая. Ну что ж, погнали доставать ее и оттуда. И пробовать. Пипец, у меня вот тут вот торчит вот это вот. Вот тут вот. Это вот, это все вообще вот тут тут вот. Капец, вот это. Прям какая-то нитка. Впрочем, вот остаток, видите. Она вот это расплавленная. Смотрите, какая красота. Прям действительно напоминает, как будто уже как овсяную кашу. Вот смотрите. Такая вот. Ну, погнали пробовать. Получилось вроде как на вкус, как желательно резинка. Давайте пробовать. Вот смотрите, видите? Вот как нитка, как вот это, как будто это сыр. Вообще. Ай! Капец. Как паутина, капец. Капец. А что же пушить Реально, это уже никак жевать на резинка. Она капец, она потеряет пользу. Ты тут уже повисла на резинке. Как, как паутинка какая-то. Капец. Фу, не могу уже жевать. Капец. Ммм, а, а. больше. А. Ну, впрочем, вот тут вот... О, господи, она же... Знаете, видите, она же даже прилипла. Капец, это уже получилась какая-то какая жменя какая-то, действительно. Давайте ее, что ли, соберем в руку. О, она уже как... Как, как будто какая-то слизь какая-то. Блин, это уже действительно напоминает, как будто... Вот, например, смотрите, как, как будто... Как будто слизь там, например, как будто из фильма о чужих. Или какой-то там... Это самое, как слизь, специально для спецэффектов, там типа как для порно сцен. Вот, капец. Видите, какая чепуха получилась? Капец, омерзительная. Бррр. Что ж, наконец-то слизь еще раз. Это капец. Прилипла на мою футболку, блин, это капец. Нет, стираю теперь. Зубам припает прилипает Это, За челюсть у верхней Прилипла Блин, она такая липучая стала Даже еще хуже, капец Ну впрочем, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик Новые видео уже создаются Впрочем, новое обновление продолжает свои обороты Вот Не забывайте посмотреть вот эти вот видео Всем пока Плейтефельм компании